Денис Давыдов. Русский штык. Гусары, вам питомцам славы, во цвете юношеских лет. Весьма сомнительный предмет, что свет, что модные уставы. Мои усы уже седые, но странник кочевой вернусь, когда грозою грянет Русь. Чем полны были дни былые В лихие усачи-рубаки, Кто вскачь на ухорском коне Героям в схватке на войне. Бусары, йоры, забияки Сменили меч булатный предков На саблю звонкую и штык. Пусть будет острым ваш язык И крепким у штандарта древка. Без торжества не быть в Париже, Не горцевать, не соблазняс, Чтоб слышен был ваш зычный глаз, Напора в руку вам и ниже.